Да, а дискордить. Всем дискорд, с вами лорд Альтаир, и сегодня маленькая новость по моему каналу. Он переезжает. Отныне я буду проявлять активность на другом, втором своем канале под названием Альтаир 2.0. Пока он называется так, может потом переименую. Значит так, те, кто хотят видеть новые видео, и кто хочет проявлять активность, просьба переходить по ссылке в описании на новый канал. Потому что тут реально девять подписчиков и по сто двадцать просмотров. Это чё за хрень? Ну это, ну это просто не катит. Поэтому переходите на новый канал. Активы все на новый канал. Перебегаем. А тут делать нечего. Он конечно останется, но просто как-то несерьезно что ли.